Видеообзор обзор универсальной камеры Primex T611. Камера поставляется в фирменной упаковке, указаны характеристики. В комплекте провод для подключения камеры к монитору, длина 6 метров, с проводом питания. Дополнительная упаковка для транспортировки. Камера фиксируется на корпус автомобиля сквозь металлическую платформу. При установке можно изменить угол наклона камеры. Камера может быть установлена на любое транспортное средство, как камера переднего, так и заднего обзора. Также камера используется внутри салона. Для переключения переднего и заднего обзора достаточно замкнуть или разомкнуть белый провод. Для включения или отключения парковочных линий мы используем зеленый провод. Камера подключается к проводу питания через разъем, к которому подключен провод передачи видеосигнала к монитору.